Раз на сегодня ролик лайфхаков, покажем еще один лайфхак постройки. Ба -ба -ба вот такие вот полы у нас. Воздушная подушка. Вот так вот. Приколюха такого я еще не видал, ну заборы видал. Полы не видал. 26 апреля. Скважина пробурена очередная, обесинская. Процесс не снимал. Нет смысла мне, конечно, одно и то же снимать. Сегодня у нас день лайфхаков. Так, хорошо, когда обесинки у нас 7 метров, 9 метров, 10, 11, 12. Быстро приехал, пробурил, уехал. В данном месте, ну вот можно посчитать штанги. Скважина получилась, Абиссинская, 27 метров. Это, опять же, одно из мест, где чем глубже, тем лучше. Но здесь есть одно «но». Здесь а поселок делится по секторам. То есть в некоторых местах, в некоторых секторах, чем меньше, тем лучше. То есть тут все переплетено. Вот. И приезжая в такие места, нужно, конечно, выяснять все параметры точно. Выше я сказал, почему. Вот. Первый запуск. Абиссинская скважина, 27 метров. Бурили в новом доме, ну, в трощемся. Под полами. И еще один момент. Здесь, вот у меня ролик есть на канале, как бурить в песке. Об этом вам никто не расскажет. Вот мы бурили в этом же месте. Здесь с самого начала один песок. папа пошла. И происходит такой момент иногда. Многие... Могут с этим столкнуться в таких местах В этих местах, когда мы пробурили Тут без бентонита здесь делать нечего, сразу скажу Вот она, обесинка Без бентонита здесь делать вообще нечего Вот он, песок На рынке песка здесь И происходит следующая вещь Штанги мы достали И когда мы штанги достаем, мы уже видим, что осыпается песок Слегка водичка выходит из трубы Вот, когда раскручиваем Но самый главный параметр Это сами трубы начинают выходить Когда мы их демонтируем, достаем Они в песке Прям как будто водой с песком полили их Это говорит о том, что Осыпается песочек В данном месте он начал осыпаться вверху В верхних слоях То есть тут зеркало близко И песок тоже водоносный И вот внизу Стол раствора бурового давит внизу все нормально а вот выше выше давление меньше и начинает смыкаться а, стенки песочные что в, этом, что в этом случае делать хорошо здесь у нас соседнего коттеджа дали нам воду с хорошим напором мы обсадились насколько смогли взяли край трубы 32 и подсоединили воду от соседа с хорошим напором то есть в самой обесинку в саму скважину мы начали давить хорошим напором воды. Вода пошла сквозь фильтр, начала размывать э, стенки песочные, которые засыпались. И мы обсадились. То есть смысл понятен. Вот такая небольшая хитрость. Но она не то, что небольшая хитрость. Это большая хитрость. Потому что в этих местах, вот Василию бурили, в трех местах ребята просто уехали. Не добурились до воды, не смогли обсадиться. То есть человек приезжает со слабым насосом, без бентонита пробует пробует пробует отступает ничего не получается а здесь оно и не получится вот поэтому такая хитрость если есть возможность подать воды в абиссинскую скважину то она пройдет опять же все по ситуации если воды нет рядом начинаем трубу крутить по часовой стрелке либо против часовой стрелки чтоб фильтр вращался и пробуем обсаживаться летом труба горячая, она перегинается в районе фильтра, выше, не получается но иногда получается, вращаем и вдвоем тык-тык-тык-тык-тык-тык ее осаживаем, иногда получается если не получилось, трубу достаем с фильтром, опять разводим раствор бентонитовый и засовываем все штанги промываем заново очень долгий, муторный, длительный процесс но по-другому никак, либо отступать бурить новую скважину такие варианты тоже есть в обучающем курсе я об этом рассказываю. Что происходит, когда пробурил в песке, он слегка осыпался, и потом ты начинаешь бурить, с скважины вода не выходит, хотя насос качает. Под землей происходит расширение, то есть песок осыпается, осыпается, осыпается, и вода просто уходит под землю. То есть пробурить невозможно. Нужно отступать на новое место подальше, туда-туда, и бурить новую скважину с хорошим раствором бентонитовым. Клей здесь, оглина глина может не помочь. Ну, скорее, скорее всего, не так. Оно поможет, но это очень будет дорого и накладно. Надо будет очень много глины и клея. Клей дорогой, глину можно найти, у кого есть возможность. Ну, вот, вкратце, как-то так. Сейчас поедем вставить мотор. А, скважину вот до этого мы бурили. Тоже в этом месте. Девушки привезли станцию. Сейчас поставим станцию и подключим. И поедем домой. Так что вот как-то так. Вот, такие небольшие хитрости. Ситуация такая в этих местах, разная глубина скважин. И местность делится на несколько секторов. Где-то вода хорошая, где-то плохая, все зависит от уровня самой скважины, от глубины скважины. И тут все запутано очень сильно. То есть в некоторых местах, чем выше вода, лучше. А в некоторых местах, как ни странно, чем глубже вода, лучше. Поэтому сейчас мы замеряем старую скважину. Вот она есть. Она выполнена 63 трубой обсадной. Чтобы нам не промахнуться, сделать хорошую воду, потому что вода это нравится хозяйке, мы замеряем старую скважину. Сколько? 24 метра скважина. А мы здесь делали на той улице... Сколько? 13, 22. да? Нет. Сначала 13? 25 апреля. Очередная скважина. Обесинская игла. Проблема с водой. И есть колодец, который откачивается. Вот сейчас слышно уже малышок. Оголяется. Завершение сниму. Бурение. 21 метр. Подходим. Сейчас штангу загоним, будет 21 метр. Отличное поглощение, отличный песок. Выше было а тоже шуршник, жило. Суршник, суршник. Цепляется. какие-то. Да, да. Вот, слышно. И видно. Выше было тоже жило на 15 метрах. Но а там вода будет железой. А, Не-не, пробил там. песчаный, да, спрессованный песок. Ну все. Достанешь нам песочек, покажешь. Сейчас, сейчас, сейчас. Михаил, Ах, здорово, ага. Покажи на солнышко, подожди. Маленькое. Ах, красота! Ну, даже, Сергей Михайлович, ракушку оттуда вымывает. Так, вот он первый запуск у нас. Станек поехал за мотором в магазин. Глины было много, вода мутная. Сейчас, еще он не полностью взял. Так, так, так. Опа. от GS25. Качает замечательно. Давит замечательно. Все идеально. Прокачиваем, ставим насос. Сейчас привезут. Скважина пробурена, Так, сейчас покажу, где она пробурена-то, вот оставили на завод, Ай. вот на труба, вот 21 метр здесь пробурена. Еще раз, в этих местах, чем глубже, тем вода лучше, то есть тут было жило на 15 метрах, но уже опыт есть по этим дачам, там вода желтеет. А вот на 21 поглубже, 24, 27 бурили, там вода без железа, без запаха, просто чудо, не вода. Еще раз посыл данного ролика, что нужно узнавать все параметры воды на новых местах, ходить, разговаривать, кипятить, пробовать, только после этого бурить скважину, потому что... Потом придется перебуривать. Были случаи у нас в начале карьеры. пробыли скважину, как это и бывает. Молодая бригада ищет крупнозернистый песок, а его нету. Либо он есть, но он в слое, где вода с двухвалентным железом. Если его нет, садится уезжает. То есть не обсаживается в мелкий песок. Если он есть крупный, то обсаживается вода с железом. А у соседа, допустим, вода без железа пробурена либо глубже, либо меньше. И тот, кому пробурили скважину, идет к соседу, пробует воду, видит его бассейн, что он чистый, без ржавчины. И смотрит на свой бассейн, что все в ржавчине. Само собой это его не устроит. Звонит исполнителям в прямом и переносном смысле. вот Вызывает их, и они перебуривают. Либо происходит конфликт. Как-то так. Так что вот ролик сегодня с таким посылом. Кто понял, тот понял, кто не понял, но со временем поймет. Очередная скважина пробурена. Стоит насос на прокачке. Вот она, Джеска. Сама скважина у нас Вот за бочкой. Труба перед уходит в землю. Скважина получилась 21 метр. Насос. Вот она качает. Ой. Прокачивается, глины было много, прокачали скважину водой, потом компрессором, но ну, все, под... все как обычно. Вот он колодец, трубчатый, зеркало в нем 2,5 метра, 2,5-3 метра. Вода заканчивается, он уже подзаебился. Салют поехал за мотором, с заказчиком. Вот, сейчас поставим, за... сейчас поставим насосик и поедем. Сегодня на вторую скважину не получится ехать. Садику сегодня в ночь Вот, а так была вторая скважина Ну, значит, вторую скважину пробурим завтра Либо послезавтра Посыл сегодняшней скважины Надеюсь, все поняли, что на новых местах Нужно всегда узнавать Все параметры скважин Потому что, если вы пробурите В том месте, где вода есть хорошая Вы сделаете Плохую воду Ну, железом, запахом Сосед это рано или поздно поймет, сходит к своему соседу, либо он уже знает, что у него вода хорошая, либо откажется от такой скважины, либо потом будет вам названивать и просить либо перебурить, либо отдать деньги, либо просто будет конфликт. Так что вот такая ситуация. Будьте осторожны, делайте все правильно, разумно. Все, ребят, всем пока. Хорошей весны, хорошего лета. Ой, хорошей работы, вот, хороших людей, здоровья. Вот, Ну и отступаю 1 мая па hey ретро uh. -ba -ba так это у нас антонов антонов Юрий, лучшие песни ты смотри а это у нас этих я что не помню товарищи любе Кассетники Ой, советское время мотали карандашами их перематывали кто помнит ставь лайк пиши комментарий опа ретро но ну, это прикольно конечно это прикольно записывали эти кассеты переписывали с рук студии звукозаписи отдавали, там этот Ласковый Май записывали. что такое не было. Короче, вот такие делишки. А Болгарка вон этот есть круг.